Здравствуйте! С вами Наталья Лисянская и сегодня я хочу поговорить с вами на тему чего хотят мужчины в отношениях?». На самом деле, базовая потребность мужчины ощущать свою значимость и чувствует, что по его появлением в жизни женщины что-то меняется в лучшую сторону. Также мы, женщины, можем удовлетворить эту потребность мужчины в ощущении своей значимости. Для этого нам нужно развивать ну, для начала хотя бы минимум 5 качеств которыми мы можем пользоваться для того, чтобы мужчина чувствовал свою значимость, и чтобы мы на самом деле понимали, что он важен в нашей жизни и значим для нас. Первое, что нужно женщине понимать, что важно перейти в женскую, более слабую позицию и увидеть в своем мужчине мужчину. То есть нужно быть немножечко сзади и сбоку за мужчиной. Потому что если у мужчины не чувствует, что с его появлением в женской жизни что-то меняется в лучшую сторону, он просто теряет интерес к этим отношениям. Мужчине важно понимать, что он что-то значит для женщины, что он делает для нее что-то большое и хорошее. А если мужчина чувствует, что с его появлением в жизни женщины ничего не изменилось, или наоборот, он чувствует, приходя домой, что он корень всех бед, то ему очень тяжело возвращаться в такой дом, и ему просто неинтересны такие отношения. По сути, это медленная смерть для мужчины. Следующее, что женщине нужно развивать в себе, это доверие, доверие своему мужчине. Очень часто мы не доверяем принятию каких-то решений мужчине. Нам кажется, что то, что он решит, это будет неправильно. Но если мы хотим, чтобы наш мужчина становился на самом деле в мужской позиции и становился настоящим мужчиной, нам нужно ему доверять, доверять его решениям. Это знаете, как с таксистом. Сказали, куда вам нужно ехать, и не беспокоимся о том, какую дорогу он выберет. Важно видеть, что мужчина принимает правильные решения. Но если вдруг вам страшно, что он принимает не те решения, вы, конечно, можете дать ему совет. Но только не такой безапелляционный, как мы женщина умеем, а мягкий и очень по-женски. Следующее, нам нужно верить в своего мужчину. Верить хотя бы на 20% больше, чем у мужчины есть сейчас. На 20% больше, чем мужчина может сейчас. Это видение, женское видение, мужскую зоны развития. И важно говорить о мужчине о том, что он может больше, рассказывать ему о его потенциалах и талантах, чтобы он понимал, что вы видите его способности и чтобы он понимал, что вы верите в то, что он может. Он может больше зарабатывать, он может быть более ответственным, он может быть более надежным, более добрым и так далее. Что может ваш мужчина, знаете только вы. Просто поверьте, что он может. И увидите, у него обязательно все чем получаться. Следующее, что важно давать своему мужчине, это уважение и принятие. Принятие это не значит потакание. Принятие это значит признать и принять своего мужчину со всеми его сильными и слабыми сторонами. Увидеть в нем как и слабости, так и сильные его стороны. Признать в нем человека, который имеет как достоинства, так и недостатки. Точно так же, как и мы с вами. Когда мужчина понимает, что его принимают со всеми его достоинствами и недостатками, он успокаивается и начинает расти. Но если вы его не принимаете и все время пинаете во все его больные точки, то он не сможет с вами быть собой. И от этого отношения лучше не станут. И базовую его потребность вы точно не закроете. По сути счастья в паре может и не быть. Следующее. Женщине важно уважать своего мужчину. Потому что для мужчины уважение это синоним любви. Если мужчина не чувствует, что вы его уважаете, он перестает давать вам любовь. Поэтому просто начните уважать его, принимать его, верить в него, доверять ему. И будьте рядом с ним слабы. Но сейчас, смотря это видео, вы можете сказать, о, это и точно не про моего мужчину, если я ему начну все это давать, но у нас же просто в доме будет беспорядок, у нас все разрушится, и он будет принимать только неправильные решения, да и верить там в моего мужчину не во что. На самом деле вы просто не с той стороны на него смотрите. В каждом человеке есть что-то, за что его можно уважать, за что в него можно верить, доверять ему. Просто найдите тот угол зрения и посмотрите на своего мужчину с этой точки зрения. Найдите те качества, те сильные качества, которые позволят вам сделать первый шаг в принятии и уважении его. Но как бы вы ни старались дать мужчине признание, дать мужчине ощущение его значимости, помните, что важно любить себя. Важно любить себя, уже потом любить своего мужчину. И относитесь к нему так, как может богиня относиться к Богу. Создавайте счастливые отношения в вашей жизни. любимым и счастье. С вами была Наталья Лисянская. Увидимся.